Александр Дольский. Мне звезда упала на ладошку. Мне звезда упала на ладошку. Я ее спросил, откуда ты? Дайте мне передохнуть немножко. Я с такой летела высоты.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 Чтобы был костра пропахнув дымом Эту песню тихо напевать А еще хочу я быть любимым И хочу, чтоб не болела мать Говорил я долго, но напрасно Долго, слишком долго говорил Не ответив мне Звезда погасла, Было у нее немного сил.